Облазет с крыши белые болячки, бесстыдно раздевается земля, и вскрылся давний след дурной собачки, не наступить был уже обходя. А облака слоями разрезают у чистый, необъятный горизонт. Первый кот, прищурясь и зевая, да ушек грязный с гордостью идет. И смотришь, будто в первый раз бывает, Как будто жизни ты не видел до сего. Вот первая машина поливает чистое и новое пальто. Вот первый воробей резвится в луже. От запахов ты будто бы в плену. Ты понимаешь друг, что стал кому-то нужен и почему-то счастлив. Почему? От того, что тяжесть куртки скинул, что смотрит ласково чужая пара глаз, и от того, что дышишь с новой силой, как будто в первой. И в последний раз.